О, о, о блять. Люблю, люблю а, пейзажи. Я люблю пейзажи. О, блять. О, блять. О, блять. О, блять. О, блять. Посереди... парт лайк. Посереди. Посереди... Посереди... Посереди. Посереди. Посереди. Посереди. Посереди. Посереди. Посереди. Посереди. Посереди. Посереди. Посереди. Посереди. Это просто. как будто Жигуль заводит. Сука! Ой, как будто тут блять.